Ассаламу алейкум. Сегодня мы с вами пройдем новую букву. Иншалла, Эта буква называется Ра. Буква Ра. Бисмиллах. Альхамду лиллайхи робилля аламин. Вассалату ассаламу аля Мухаммад саллаллаху Валя алихи и асхабихи. Аджмаин Вот эта буква Ра. Это Ра. Буква Ра. Она пишется. Начинается над строчкой, и весь хвостик у нее уходит под строчку. Под строчку. Ра-ри-ру. Р. С сукуном Р. ра Итак, буква Ра. Ра. Как она пишется, смотрите. Сверху вниз. Хвостик у нее. Она чем-то похожа на букву Даль. Однако Даль над строчкой пишется, а это идет под строчку. И у нее более вытянутый хвостик. Итак, сверху вниз. Сверху вниз. Буква РА. Буква РА. Еще раз. Сверху вниз. Над строчкой. Ставим карандаш и опускаем под строчку. Вот так буква РА. Например. Давайте возьмем Ба -Р Д вы знаете все эти буквы Итак, бард бард смотрите буква ба с фатхой ба дальше буква ра с сукуном р и даль приходит бард бард бард это холод бард это холод то есть лютый лютый холод бард холод когда холодно, ветер, зима, бардун. Говорят, бардун шадидун очень сильный холод. И, конечно, от этого холода мы должны одевать шапку, одевать рукавицы или перчатки. Бардун. Холод. Понятно, да? Бардун. Значит, Ро, видите, как она была написана? Хвостик у нее уходит вниз под строчку. У буквы ⁇ даль ⁇ вся буква над строчкой. Вот как здесь в слове ⁇ бардон ⁇⁇ даль стоит над строчкой. А ура уходит под строчку хвостик. Так. Например, «ха -ра -джа». «Ха -ра -джа». ⁇ ха-ра-джа ⁇⁇ Ха-ра-джа ⁇ Вышел. Кто-то вышел. Мальчик вышел, папа вышел, дедушка вышел. ⁇ Ха-ра ⁇ Джа. Буква ха с фатхой, ра с фатхой, джа, джим с фатхой. Ха, ра, джа. Это получается что? Ра с фатхой. Смотрите, ра с фатхой. Ра с мы читаем как ра. И слово получается хараджа, вышел, вышел. Понятно, да? Итак, в слове хараджа в серединке буква ра. Дальше. Ра с кесрой. Ри. Ри. ри. Ра с ри И слово сарир. Сарир. Ра с домой. Ру. Ра с домой. Ру. Раз домой. Ру. ру. Ру. Ра. Ри. Ру. И еще ра с сукуном. Р. Р. Ра с сукуном, р. И вот, например, слово ВИКР. ВИКР. Каф вы еще не знаете, но зикр. ЗИКР, то есть АЗГАРЫ, утренние ЗИКРЫ, вечерние ЗИКРЫ. АЗГАРЫ, поминание Всевышнего Аллаха, ВИКР. «зикр». Понятно, да? Мы читаем ВИКР. Ра с ФАТХОЙ Ра. Ра с доммой. Ру. Ат там ру. Ат там ру. Мим вы еще, вы еще не проходили. Но вот последняя буква, обратите внимание. Ро, как пишется. Ро. Оттам ру. Финик. Олив. Потом лям. Потом та. Мим и ро. Буква ро. Оттам ру. Финик. Ну давайте. Ри посмотрим. Сарирун. Сарир. Кровать. Две буквы ра мы видим. В серединке слова и в конце слова. В серединке ра и в конце слова буква ра. Сарир он, кровать. Ра с кясрой ри. Сарир. Сарир. Значит, ра с кясрой ри. Ра с фатхой ра. Ра -ри». Ра с доммой ру. Ра ри -ру». ра. с суконом р. Ра р Ру, Р Так, смотрим, буква Ро Как она пишется Справа соединение И слева соединение Она соединяется Только в одну сторону Вправо Влево она не дает соединения Влево она не дает соединения Как буква Даль, как буква Заль Как Олив Это такие буквы Которые не дают соединения влево. Не хотят соединяться. Ну, что поделаешь. Ра соединяется только вправо. С той буквой, которая перед ней стоит. Понятно, да? Значит, влево у нее соединений нету. Нету, запомните. Нету. И получается, что вот так Ра пишется в серединке слова и в конце слова. А соединения после буквы ⁇ ра ⁇ нету. Кто бы там не пришел бы после нее? Так, ⁇ ра ⁇ самостоятельная буква. Или в начале слова она может быть так писаться? Так, ⁇ ра ⁇ в серединке слова или в конце слова? В серединке или в конце? Еще раз. ⁇ ра ⁇ как самостоятельная или в начале слова она пишется. ⁇ ра ⁇ в серединке слова или в конце. Или в конце серединки, или в конце одинаково. Понятно, да? Так, мы, значит, с вами узнали несколько новых слов. Бардун, бард, это холод, это холод. да? Еще мы взяли сарирун, кровать. Бард и сарир. Бард, сарир и тамр. Тамр, финик. Во всех этих трех словах встречается буква РА. سرير، برد، برد و تمر بارك الله فيكم و الله خيرا خير, خير الجزا سبحانك الله و بحمدك أشخد أن لا إله إلى أنت أستغفرك وأتوب إليك